На фоне чистой синевы Макушки желтые деревьев, А паутинки среди листвы, Ну, словно нити ожерелья. Такая тишь, что слышно, Как ложатся листья на дорогу. Уносит быстрых птиц косяк С собою вдаль мою тревогу. И в книжке старой записной Свой адрес пишет Бабье Лето. А на душе такой покой, Что все равно мне, с кем ты, где ты,